Я отношусь к crowd One Rewards как к программе сбережений, как к пенсионной программе. Сейчас я откладываю то, чтобы в будущем мне выплачивались выплаты. Вот мы начинали здесь, в 2019 году. И мы начинали как независимые партнеры. У нас был только первый выпуск образовательных пакетов, и вот к сегодняшнему дню мы доросли до 6 миллионов человек. И несмотря на коронавирус, это произошло. И у нас не было второго продукта, не было журнала. А теперь в следующие 2-3 месяца у нас будет продукт за продуктом. И мы теперь растем с такой скоростью, что 30-40 партнеров присоединяются каждый день. Ни одна компания не может этого понять и повторить. Даже в Фейсбуке не было такого роста. И мы оцениваем, что к следующему году, к Рождеству, у нас будет 150 миллионов партнеров. Но, как сказал Джордж Берн, на наших встречах в Стокгольме, нам сказали, что микстер уже идет, и они нам показали несколько продуктов, которые мы назовем продукты X, Y, Z. Нам запрещается говорить об этом, потому что мы подписали особое соглашение, поэтому назовем их X, Y, Z. Это будет три разные индустрии. И каждый из этих продуктов будет находиться в индустрии более чем триллион долларов. И все прибыли от этих компаний будут идти на crowd One Rewards. Продукт за продуктом. Они будут увеличивать ваш доход. Но в начале компании надо было набрать критическую массу. Потому что эта масса нужна для того, чтобы привлекать новые продукты. Видите, когда было мало людей, компании не были так заинтересованы. А теперь нас уже 6 миллионов. Компании очень интересуются и ждут своей очереди для того, чтобы продукты поставить на платформу Crowd One. И темп развития компании ускоряется с каждым днем. И у нас есть мантра. «Невозможное возможно». И мы уверены, что наши индивидуальные чеки будут бить все рекорды. Мы думаем, что в этом году у нас будет 30-40 миллионов партнеров. И очень важно также знать, что один человек может иметь только одну регистрацию. Иметь два-три аккаунта противозаконно. Это важно. Так что если у нас здесь цифра 6 миллионов человек, значит, это действительно 6 миллионов человек, а не 6 миллионов аккаунтов одинаковых. И вот эти продукты, они будут увеличиваться в зависимости от того, чем больше у нас партнеров. И к 4 июля вы узнаете, что это за продукты. И вы узнаете очень много, и поймете, что мы работаем очень усердно. Мы лично уже многого добились, много заработали. 6 миллионов звучит очень много. Но наши амбиции – это сотни миллионов партнеров и миллиарды клиентов. Которые будут использовать наши продукты и сервисы И особенно в Юго-Восточной Азии Две индустрии будут просто сходить с ума Наши партнеры в Южной Африке будут просто кричать на мероприятии. Больше я ничего не могу вам сказать Но вы будете видеть, что люди бьют рекорды по выплатам по количеству партнеров. И уже к этому Рождеству и к следующему году мы сохраним эту запись. Придите и посмотрите, что произойдет. Можете сравнить. Сейчас уже у нас уже набралась критическая масса. С этой критической массой мы ускоряемся. Чем больше людей, тем быстрее компания. Тем быстрее компания развивается. Как Джордж сказал, рассказывайте всем, и у нас, у вас есть возможность помочь людям. Если вы видите, что ваши люди плохо зарабатывают с других компаний или в своем бизнесе, вы можете им помочь, дав информацию о Краудван и пригласив их сюда. И один из идущих нам продуктов это микстер. И он уже прошел все тесты, он работает очень хорошо. Нам говорили, что его запустят в августе, но мы думаем, что он запустится уже 4 июля. Давайте посмотрим на микстер. Это рынок мобильных игр этот рынок растет очень быстро, особенно в Азии. И один из продуктов, откуда вы берете индивидуальный доход и разделение прибыли – это игры. Микстер – это посредник. Я просто не могу спать от той информации, которую я знаю. И эта модель, она удивительна. Вот сегодня утром я ходил в гости к своему крестному сыну, и он по компьютеру смотрит вот этого мужчину. У него канал. Вот это он и двое детей, посмотрите. У него 124 миллиона просмотров. И мой крестный сын смотрел вот этого. Мужчину со своими детьми, это их бизнес. У него канал, на котором он играет в игры и показывает, как он проходит эти игры. У него миллиарды просмотров на канале. Он зарабатывает очень хорошие деньги на этом. Это их семейный бизнес. И его и его двоих детей. Он просто играет в игры и размещает их на Ютубе. Сотни миллионов людей пытаются проходить дальше и смотрят этот канал. И у этого мужчины есть Феррари. Он очень хорошо зарабатывает. Это его бизнес. Просто я к чему это говорю? Что вот это поколение, оно совсем другое К играм относится по-другому Игры теперь это способ заработка Но производители игр, видите, их продажи уменьшаются Денег становится меньше И они тратят очень большие деньги на рекламу Расходы на рекламу вырастают Они создают игры вкладывают миллионы, чтобы рекламировать себя И куда эти деньги идут? Они идут на Google Ads, на рекламу в интернете А с нашей моделью 40-40-20 Мы даем другую бизнес-модель 20 тысяч приложений запускаются каждый день Но какой у них рейтинг успеха? Сколько людей они оставляют у себя? Но у этих компаний нет моделей разделений прибыли У них нет долгосрочных партнеров И мы приносим свою модель 404020 не только в игровую индустрию, но и в другие Это уникальная модель Crowd1